Почему все кроме одну? Потому что все криптовалюты на сегодняшний день это дублер биткоина. То есть это просто слизанный код, одет в другую обертку, там, на, напихана на него идеология и так далее. Это проблема 51%. Как только в одних руках центрируется 51% от всей капитализации, он становится центрированным. Это называется форма. То есть блокчейна стала 2. И теперь вот этими записями управляет тот, у кого 51%. Это уже произошло и со следующей в списке криптовалюты, фириумом, да, если говорить о них. Вот.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 Они накапливаются в герметизационном банке, в общем в системном банке. Для чего они накапливаются? Что если какая-то спекуляция, какая-то новость, а как люди, люди ведомые в основном, а, спустится цифра до двух, мы все равно с комфортно и спокойно меняем по 6. Это для того, чтобы обеспечить стабильный рост. То есть когда подскочит до 20, у нас будет 12. Там подскочит до ста, у нас будет 80 Или шестьдесят. Вот. Мы спокойно меняем по той цифре. У нас нет такого, что когда ты снимаешь деньги со счета,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 Сегодня стоит доллар. Если ты покупаешь сегодня, ты покупаешь по доллару. Дальше? Не, прям, а не скачет. И доллар скачет. Ну это не вообще <сёст> меня это не волнует абсолютно. <сёст> <сёст> <сёст> То есть твой рост кошелька он будет прикрывать все эти вопросы абсолютно. Ну смотри, вот еще раз, да, 10 тысяч монет, элементарно, <сёст> это в день 100 монет.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 Куда тратить 1 миллион долларов? Кто-то захочет купить себе квартиру, кто-то захочет купить машину, кто-то начнет одежду, тапочки, все что угодно. Да? кто на что гораз, тот их будет надо тратить. Здесь будут богатые не все. Да? 10 тысяч это миллион долларов, кого-то будет миллиард долларов. есть ограничения, какие у человека на счету может быть не больше миллиона рублей. То есть даже если сегодня придет какой-нибудь, золотой дядя с деньгами, захочет купить на 10 миллионов долларов, он не может.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 чтобы выключить эту штуку, сломать ее или взломать, как хотим. Все открыто, уже пробовали 15 раз. Нужно выключить электричество на всей планете, не больше не включать его. Или арманетом. Два варианта есть. То есть -то не получится. Нет, не получится. Код вот открытый, технически. на техническом языке могу все объяснить. Просто сейчас общую, э, общие вопросы, общую концепцию расскажу, после чего, если есть вопросы технические, да. легко и с удовольствием это сделать. Вот смотри, вернемся сюда. Внимание сюда.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 Э, так как я сказал, что чтобы сломать фриз, нужно выключить весь интернет, есть некий блок. Я вот вот. Здесь все понятно. вопрос Что будет, кончится вот эти? Случится, останется 10, 10 миллионов монет, и дальше будут появляться только те, что генерит кошелек. Принцип аромания то есть это счетчик, который. Сейчас, <как> Это от предмайнинговой системы. То есть смотри, если в биткоине сколько ты хочешь, чтобы ты покупаешь монет сегодня. Да, но их тоже там 25, даже 21, по-моему, миллион там миллиард монет. Но да. там, ну, там же как это, биткоин там каждый день там не увеличивается. Не увеличивается, цены. у них есть сумма. 21 миллиард. 21 миллиард, сумма остановится. До этой суммы осталось 6 миллиардов. Дальше не будет. Будет удорожание, возможно, если еще кто-то не поймет, что биткоин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 На 10 или 100. Соответственно, миллионов долларов кричит быть не может. Вам придется так же побывать. Если говорить прямо. Вот. А, ну то есть сегодня приобретая эти деньги, но ну, через полгода миллионер. Рублевый точно. А кто-то об этом только услышит через полгода. Когда уже будет не так интересно, но будет все равно интересно, он а все равно будет покупать. Потому что, опять же, это единственная возможность выйти из тотального рабства.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 то, где, с чем вы сталкиваетесь. Есть вот этот образ, это ваше прошлое, то есть сегодня его уже нет, было, да? Вы вот, находясь в этом состоянии, вот, я понимаю, это очень прекрасно. У меня в Питере очень много, примерно, вашего возраста людей приходят и приносят вот долларов с удовольствием вообще. Быстрее вырываются, чем молодые. Вот. И из этого состояния, из вашего прошлого, вы можете взять только тот опыт, который вам выгоден и полезен в сегодняшнем дне. И есть сегодня, да, где вы живете полноценно обеспеченной жизнью, где у вас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 А? Чемодан есть, вперёд? Или... Нет. Чемодан нету. Чемодан нету. Чемодан нету. Чем зачем мне чемодан? А я за тебя Да, помой, пожалуйста. Mm. Вам подтверждение нужно или следить? Можете по телевизору. Я типа молодого, теплого. У меня на телевидении снимают, приближают. У тебя отсюда, скорее всего, поэтому на нас телевидение уже опубликовано. Можете на ютубе, можете по телевизору. Если застанете вовремя. Канал «Успех» называется, Не выступает «Кэндопас». Кинков же самый, и многие другие успешные бизнесмены. Как фамилия? А? Как фамилия? Моя Шафила? Шэт-Эрф Рюка. -э Я известный тут. документы если здесь чего-то не хватило но вообще этого более чем достаточно я вам даже сказал больше документы? А? вайбер это код программный. ну то есть в интернете есть сайты хейтеры их создают ну типа не гребы для тех кто Они почерп нет да да да вот они создали форум типа этой mm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 И что происходит? Если в рабовладельческом строе я отвечал зарабатывать, вот представим, что у меня бунтал, вот я за него отвечал, мне нужно было его содержать, кормить, давайте мы делать. То что случилось? Они нам эту ответственность перекинули на нас. Теперь мы сами за себя отвечаем, но при этом мы что делаем? Мы их деньгами пользуемся у вас сегодня, у всех карманий кармане нет ваших денег. Вот, вы пользуетесь их деньгами и на них работаете.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 в смысле, с перешкис? Кто сделал? Русские люди. Это вот в интернете можно посмотреть, то я сделал. Их несколько русских разработчиков хатили. русские разработчики, кхати, русские кхати сделали Вот. Это не так важно просто на камеру говорить. Соответственно, они служат. То есть Министерство здравоохранения будет человек, который желает заниматься и будет служить. У него есть знания, у него есть то, что он хочет дать этому миру, и поэтому он будет занимать. Потому что возможности управлять у него уже как таковой, за взятки, за все остальное этого больше не будет. Вот. Но будет что? Есть э, вот эти внутренние системы государств, да, то есть крипторубль, он все равно будет. Хотим мы этого или нет, он будет. Хороший плохого плохой, неважно. Есть мировая система. И, соответственно, я имею призм. то есть сегодня что такое? Доллар, да, есть центральная система финансовая, это доллар. Валюта самая, типа, крепкая.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 И у вас будут призмы, которые вы берете, как я, приезжаете внутрь страны и меняете на их местную систему управления. Вот. Кому знакомы символы, вы понимаете Да. Вот. Вот так это работает. Слово призмы, Призмы вообще, почему Почему призмы? Потому что это закон Ньютона. Когда лучше попадает сюда множество. Вот. А я вам сейчас расскажу, еще не все. Все, все, все, все, все, все. все. Да, конечно. То есть я правильно понимаю, что если мы сейчас будем иметь возможность участвовать в этой региопризме, то в тот момент, когда нам всем навяжут государственную криптовалюту, то есть мы можем спокойно оттуда деньги переводить сюда. Да. Конечно, И выходить из-под всякого контроля. Ну или приезжать, или наоборот, у вас будут призы. то есть сегодня у вас будут призы, да? Ну в том плане, что если нам начнут зарплаты платить криптовалютой... Да, конечно, без проблем. Вы можете сегодня уже какую-то криптовалюту переводить в признак. Абсолютно любой. Вот. Здесь очень комфортно, ни в одной системе криптовалют нет такого. Я могу деньги снять на любую карточку, на кукурузу, на анекс деньги, на что угодно, это все анонимно. Открыто, но анонимно. Вот. А, что, что я хотел вам рассказать? То есть, мы выходим Да. Это реально уже сегодня. Полностью вообще. То есть, не без разницы, что происходит с налогами. Вопросы про налоги, вопросы про комиссию того же обменника – это бред. Но, блин, да, да, даже тысяча монет. Тысячу монет ты на 100 долларов. И тысяча монет тебе в день приносят, там… Ну, если ты будешь молодец, то ту приносить приносите 20, там, монет в день. Давай вот смотри. Тысяча монет на 100. Это 100 тысяч долларов. это… Но ну, это мало, давай умножим 10 тысяч все-таки. Я, например, не люблю маленькие цифры, считайте. Миллион долларов. Миллион долларов. 10 тысяч монет. Помимо того, что это миллион долларов при отметке 100, Помните, я рисовал вам таблицу. Здесь не интересны маленькие цифры, а здесь 3 тысячи монет в месяц. Это 100 монет в день. Но по курсу 100 долларов это уже не 6 тысяч рублей. 2 нуля. Это 60 тысяч рублей. 60. Кто из вас готов 6 тысяч рублей тратит каждый день? Не знает на что. Заплатить отсюда налог 20% есть проблемы вообще? Да. Я, я сегодня я начал создавать свою одежду. Плюс ну, с логотипом призм, а плюс у меня есть свой личный бренд, который я в мира разворачивал. У меня у девушки детский центр развития творчества. Наполовину благотворительный для детей с ограниченными возможностями. Для тех, кто здоровый, как он коммерческий. Вот, есть у есть есть куда девать деньги. Плюс я председатель профсоюза международного, потому что следили разработчики. Или какие налоги не да. занимаются? Да. Я на налоги не <смех> <смех> Налоги, налоги плачу всегда, везде. Вот. А, мне не за что ходить налоги, у меня нет доходов. А, этот вопрос о комиссии, да, по-моему, спросили. Соответственно, что еще я хотел? А, вот. Как вы влияете на этот. оставлю, чтобы он был очень а как вы здесь влияете вот на этот, в этом графике да вот на этот коэффициент до да? 6 процентов и так далее то есть здесь я эта система горизонтальная просто до скорее есть я который делает подключение да? я активировал там человека какого-то еще кого-то эти активируют человека эти активируют человека и что такое параманин да вот этот процесс коэффициента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 Я сегодня уже расплачусь с призм. Я в Москве я таксисту расплачиваюсь. Своему парикмахеру, как вы видите по моей прическе, у меня 3-4 минуты не больше. Вот. Я сегодня уже расплачусь с призм и сам принимаю за те услуги, которые хочу. Если мне нужна наличка, то беру наличку. Как может призм сохраниться? Если легко. Открываю. Можете все, у кого Android или iPhone доставайте, да. Ставьте себе приложение. Доставайте телефон. Все. И захотите в эту. А если у iPhone потом серии что, а, а что Да. Вот, у тебя iPhone, заходи в Safari. <связь> у а нам У Android, по-моему, они Призм, да. А, нет, у тебя в нет. нет. судимся за iPhone. <связь> iPhone. iPhone, это тоже Америка, они будут делать свои криптовалюты. Поэтому <связь> они будут... Призм, а? Призм. P-R-E-Z-M. А у тебя призма лет? У кого iPhone призма лет? Призма лет? W A. Да. А что да. Да. Да. да. Это игра какая? то, какая -то? <свят> а? <свят> <свят> Кто сказал? Не, Сереги. Он сказал, что это игра. <свят> Призмы, а не призма. Призмы, полет. полет. А, -каз -каз -каз -каз -каз -каз -каз. Да, устанавливаем. Да, а вот пусть. Вот, призма. Да, Что, ж, такое? Да не цинны, а цинны. А, стеню, а стеню. Я В основном это только кошелька. Три полоски. Сейчас я Три. Вот. Один да? он есть. Вот, если три. А это вот карточка расчёта. Вот так выглядит Можете эта картинка, а в этом игре. Как долго я теперь сделаю, скину монеты, всё, это свой монет. Уже человека общается с человеком, нету там суперумных людей и так далее. Все абсолютно равны, просто кто-то занимается тем, чем занимается. Вот. Поэтому, когда вы приходите к какому-то бизнесмену, вы с ним разговариваете как с человеком. И он точно так же может достать телефон и открыть свой счет. Если он хочет сделать прям свой бизнес, чтобы у него бегали менеджеры, там, а, кассиры и так далее, приносили вам QR-код, по которому вы странироваете, это уже отдельный вопрос, дополнительный. Вот. Покажи, пожалуйста, то, что ты сделал, если ты себя уже сохранил. Вот смотрите, я вышел приложение.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 Ваш личный кошелек, ваш монетный двор. Вверху Б это баланс. B – это парамайн. Вот. Это тот счетчик, который грузится. Вот как. Сейчас увидите, я вам скинул монеты, потом скину. Ему я не буду скидывать, это ваши люди. Вам нужно чтобы кто-то скидывал. Я здесь даже антиведу. Андрей, как он с не разговаривал с вами? Ну, он будет похоже. Ну вот, хорошо. Значит, вас я не буду сейчас активировать. Это важно очень Слушайте сюда.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 Это ваш лицевой корреспондентский счет. Условно говоря, вот я тебе Вот, я телефон, он сканирует, я скидываю монетку, транзакция происходит в течение минуты. То, что у меня было на счетчике, вот смотрите, да, вот, то есть, сейчас, давай сейчас еще раз сделаем. Вот, видите, 14 монет. Нет, вот как не Сейчас Сейчас он другой. Потому что ты нажал опять регистрацию, а не вход. Ты теперь можешь отходить. нажать вход и ставить сюда тот код, который ты до этого снял. еще один. Нет, ну скайп. Да. Ну вы видите да? это? Я вам потом покажу. Смотрите, еще что-то Это мой барманник. Я ничего не вижу. Да, у меня, крутится. я ему сейчас скрываю мания монеты. 4828 монет. 4828 монет. Сейчас пароль. Не посмотрим. Да, как бы это сделал. Через компьютер надо с проектом делать. потом, чтобы люди не видели. 4828. И 14 монет не видел. Это ваш. Это второй счет. Если это происходит, это 1,600. Пятнадцать монет. Я ему даю тысячу долларов в месяц. Ну, ну ему сейчас подручим больше спутбанки мы сейчас нам <зарь> Кстати, скрывайте. так же вот. Все, можно закрывать, смотреть. Лучший здесь здесь Все, это ваш счет. <зарь> Баланс, пароманник, вот, Все, Не закрыть вот это Все, пока его ничего не делать. ничего не делаете вы ничего не делаете, потому что не возможно. А, я собрал ему достаточно, чтобы активировать ноль целых 0,01 манет. Вот столько. Но так как я даю ему, я скину больше.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 Монетки никуда как да, бы не делись, а, да? ну, а, тя... а процент увеличился. Монетки как бы никуда не делись, процент увеличился. Процент увеличился. А а это выходит, выходит, да. Чем больше контрактов, тем чаще Я никто ему дал, дальше. Подсидим, что мы с тобой... Не, я говорю, я вот иду... Подсидим, что мы вам тоже надо будет делать, сделать. Это обязательно, это очень важно. Так, а, там все пишешь 0,0,0, да. нет? Да? А, не тоже, не тоже. Не спрошу, а, все запоминать надо? Все никто это вам не восстановит. А на... вот вопрос. где лежит в 40 в самый Минутку внимания, даже побольше, пока не закончу. <смех> Еще раз вопрос. Вот, вот это, о, о, которых, о страховке говорили. Четыре а? монеты? Правда, да, где вот они же Там в банке, нахромницы прокручиваются тоже. А ну как? Вот, безопасность страховки, Она чем обеспечена? ЛК Призм — это личный сайт человека. ЛК Призм 247. Покупаете и продаете вы только здесь.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 Человеку, чтобы прожить, больше миллиарда долларов, в принципе, не надо. Ну, миллиард долларов, да? я, считал, я считал еще 18 лет, делал финансовое планирование с Альдышов. если вы знаете, такого финансового специалиста в России очень мощного да, Мы делали финансовое планирование. Мне достаточно 40 миллионов, чтобы закрыть свои потребности и больше не работать, если бы я не знал о прибытии. То, да, что -то да. я и делал. В принципе, я вот, реально аналеговый миллионер, я не стесняюсь этого говорить, потому что это результат 23 года.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 Это пара майнинг, Это экологический майнинг с другой концепцией. Mm -hmm. То, что я вам нарисовал. Вот. Где три переменные и так далее. Здесь генерится блог, это похоже на шахтера. Что-то у него не вылазит под пиво там, блядь. В смысле не вылазит под Ну, это у нас камера, а что Вот, то есть. Вот. Здесь это работа. То есть это труд.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 Генезис, а, собственно, он роздал 10 людям по миллиону монет. Значит, на генезисе стало минус 10 миллионов монет. А, вот это люди, да, условно, не условно, это люди. А, они вот сделали активацию. Вот сейчас я ему перевел монетку, да? А, он купит тысячу монет, да? Вот он купил тысячу монет. На число здесь станет минус тысяча монет.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 Абсолютно все. Ему выгодно теперь им помогать. Передавать эту информацию. И мне выгодно, так как я его активирую. Мне выгодно делать вас богатее. Вот. А, собственно, эти люди точно так же кого-то приглашают вокруг себя. И здесь есть такой принцип. 888. Бесконечный, бесконечно. Что это значит? Что в любую сторону. Вот это третья переменная моя, да, помните, баланс. Мой личный баланс. Количество аккаунтов.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 То есть, что здесь происходит? Вы делаете сегодня на работе, да, или там бизнес, вы сделали контракт или там на работе месяц отработали, получили свою зарплату, да, условно, 30 тысяч рублей. Ну давайте, да, 300 тысяч рублей. 30 тысяч рублей. Ну, бизнес может что-то из вас сделать, не знаю. Ну, давай 30, хочешь, да? Чтобы не так весело было. Реально, да? Я бы реально было. 30 тысяч. Это ваш результат за месяц. Все. Понятно, что они теряют стоимость, в любой момент их могут обнулить. Вот, кстати, вопрос о материальных деньгах. А, у меня просто отец тоже любил это, мне новость сообщать и говорить мне этот аргумент свой для вас. Почему дурацкий? Потому что советский рубль – это тоже были материальные деньги, сколько потребовалось времени государства, чтобы вас изобрать. Ну, у тех, кто жил в это время. Это вопрос о том, что материальные деньги – это надежно. Вот. А, собственно, это ваши результат и все. Плюс, вас не зависит, это даже не ваши деньги. Как с советским рублем обнулили и все дурно. все погнали. Вот, а здесь немножко другой принцип. Я хочу видеть эту брусную цифру. А, здесь вы сделали за неделю, давайте вот, реальность. до да, 20 человек, вы сделали за неделю 20 человек. На вторую неделю вы сделали еще 20 человек. Эти 20 тоже не дураки.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 Активировать кошельки, чтобы как можно больше у вас было этих транзакций. Вот. Что еще интересное есть на сегодняшний день в этой структуре? Это партнерка. Дополнительная внешняя партнерка. Это и дается у CarPrize Это человек с собственными деньгами вас мотивирует. Так, а у CarPrize как перегистрироваться? Это все делает человек, который вас зарегистрировал. Если это кто спросил? Я. Это я тебе сделаю. Да, тоже Можно. Ну, а вот ну, за счет вот, чего здесь? Процент, Рост? Да. Где -то, где -то. То есть надеждах там призм сейчас где-то там ну как-то чего-то. Я понял вопрос. Это а... ну, одна из составляющих привлеченных участников. Это одна из составляющих. Сейчас. Я рисовал, растет капитал. Ладно, отвечу тогда на вопрос сейчас. А... Вот что я хотел. квартирка дополнительная.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 Им пофигу на общественное мнение, что они подумают. Потом ищут, когда бабушка делала деньги. <свят> <свят> Оказывается, не слава богатой Немцовой. Внуч... Внуки, внуки, которые спрашивают, когда бабушка делала деньги? деньги, они потом приходят и уже не ждут, пока она ставит наследство. Они за нее держатся зубами и руками, потому что они принесли, она да, их привела их вот сюда. Попробуй, покойник, у Немцова вытащить деньги. А он Нижегородцев кинул прилично.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 ну и все. Сколько наработал, столько наработал. Может, положится не на счет. это будет лет через 10. Это лет через 10 будет. Но все равно, смотри, вот партнерка, даже 19%, да, вот ты сегодня пришел к другу, он сегодня имеет 100 тысяч рублей. Завтра он их там, не знаю, кальян стоит, девочку, Я тебя оставляю у себя 80%, 20 на юриму. У человека товар. Правильно?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 Ты сегодня за 100 тысяч рублей купишь 13 тысяч монет э, 1300 1300 призм 100 тысяч рублей равно 1300 призм в этот день ты купишь 13 призм это через полгода разница 100 тысяч рублей но например если ты сегодня покупаешь 1300 призм ну или завтра да не знаю или на 10 тысяч рублей не возьму 1000 призм то и через полгода снятия это уже не 100 тысяч рублей 1 миллион рублей, да? Да. Да. Это? это я даже не посчитал, что за полгода у тебя будет происходить еще вот это. Десять миллионов будет. Да, десять. Ну все, я говорю. Тринадцать тысяч долларов. Можешь не платить? Где сейчас. Понимаешь? Кто хочет, вообще что хочешь делать Тебе шанс активировали уже, все, ты свободен Тебе кабинет активирует, а дальше ты уже сам разбираешься Готов ты к этому, не готов ты к этому А сколько уже лет? С февраля, с середины февраля с середины февраля, до, <с, да, с середины февраля до августа, конца Было сделано 5 миллионов монет, роздано людям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 Можно без этого обойтись уже сегодня. Раздать 10 миллионов монет, 10 миллионов пользователей. положит они 10 миллионов пользователей просто денег на тысячу рублей и чтобы Что было чем обмениваться, да? И начнут друг другом обмениваться. Кто-то кому-то там продал что-то, товар. Все. Но он не, будет, не может не расти, потому что передовая технология, она не будет расти. Биткоин вырос до 6 долларов. Вырастет еще до 10 тысяч долларов. Успеет ли он к этому моменту остановиться, этого я не могу гарантировать или сказать, будет это видеть.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 по скорости. Кто-то первые деньги начал получать через два месяца. Я за первые 12 дней сделал порядка 7,5 тысяч долларов. Ну, призму, смысла, а не доллар. Вот. Если сниму их, то будет 7,5 тысяч долларов. Снял бы и тогда. Вот. Поэтому чем дальше от центра, тем сильнее система децентрализуется. Чем больше кожеров, тем сильнее децентрализовано Поэтому мне выгодно делать нового контролера. И все, его счет автоматически контролирует процесс генерации записи и блокчейн. Вот. По технической части, в принципе, здесь, да. У меня такой вопрос. Достаточно интересный, я сейчас сформулировал Значит, одного города истории Овочков, ну, некий анекдотный не мальчик. Учитель спросил, Овочки, когда закончил средневековье? средневикурий. Он говорит, в средневековий закончился интернет. А, Дальше. Вот Как вы вот с этим так сказать, подходом оцениваете э, приход криптовалюты или присутствие в как, Что это за заряд? Что, что сегодня? Ну, материальных денег больше нет, а это цифровые деньги. А, полностью. То есть все, денег простых больше не будет, останутся только цифровые. В принципе, на сегодняшний день даже у пользователей деньгами 70% денег находится без нами. Вот. А, если говорить именно о BRI, то как бы я ее назвал, да, потому что призм.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 Гарантии какие-то? Я понимаю, что гарантии, когда этот господин буха дает, но гарантии того, что призм существует, сколько времени? Или это... Ну, пока не случится Армагеддон. Ну, то есть, вот, вот так вот, да, как ты говорили. А, да, или Армагеддон, или выключить электричество на всей планете, и, ну, сколько времени может просуществовать электричество? Ну, где-то понятно, что... Все? Где-то что-то все равно останется, когда это электричество, Да. Если включим, опять заработает. Ну, вот так вот он прописан, такое вот, ну, Дух, такая так, у меня вот такой вопрос, то есть, при утере или потере своего личного номера, 16 слов английских. все, то есть деньги остаются в системе, да. никто к нему доступ уже не имеет, то есть деньги все равно счетчик продолжает да. крутиться, Куда деваются вот, вот, вот эти деньги, которыми уже никто не может воспользоваться. Лежат на вашем счету просто вы не имеете кто доступ ваш. Они находятся в записи в блокчейне. Все. Секлочка вот эта, никуда не разрушается, все так. А, а если нет. человек умирает, он может по наследству передать пароль. <связь> пароль 16 слов. Пароль передать по наследству. Пароль, пароль. пароль Соломона? Да, Пароль Соломона, и четвертый начальный пароль, все. Можешь, Что не мешает открыть два счета или три счета. счета? И если ты будешь делать, система тебя заблокирует. Второе, зачем тебе это делать? Якобы. Это размер. Можно сделать. Можешь, зачем? Моих ранее не было. То есть можно 10 деньги. телефонов купить. Но ну, хорошо. Делек у вас станет 10 просто раз больше. То есть перекидывать. Куда вы, перекидывать? У, тебя вот сегодня, у вас сегодня есть... Что у человека есть сегодня? Давайте даже не у вас, чтобы вы даже не на себя это не примеряли. У человека есть сегодня 100 тысяч рублей. Ну сделайте вот, он 10 аккаунтов. У него есть 100 тысяч рублей. у него нет 10 по 100 тысяч рублей. Он их распределит между счетами. Дальше что? Создал, как-то, реферальную сеть. Это уже только выяснили. Это времена. Не не, не не Я положил тысячу долларов, то есть, на каждое счету у меня неразбаланс. Я этот баланс снял, снял, снял тоже тысячу. И как до бесконечности. Что это ну, ты делаешь? Партнерка, мы с нами с начинают работать независимо от тебя. Здесь ты сам лично начинаешь за каждый этот кружочек голову ломать кого куда чего. Да ничего ты не крутишь. Я ты приглашаешь систему не, для, да, есть, система для не сработала. Иди даже не, не пользуйся. Я уже отвечал на этот вопрос, вопрос в этом вопрос. нет смысла. Вообще, во-первых, нет смысла, Нет эффективности, нет выгоды. Ничего здесь нет положительного. Это просто твоя система мышления подпорез заточена. Ну, на, на, извини меня, обмануть в эту систему. Да, Но да, ты ее не обманешь. Ну, Понимаешь? Я лично могу сказать, что призма – это моя родина. Если кто-то будет кто кто обманывать, я тоже сам лично наказываю. Вот. Но то, что ты сделаешь, ты не обманешь. Ты себя, если ну, кто-то так сделает, он себя другом выстоит, помню. Потому что у тебя деньги. Ты их распределишь просто между... Есть паровозники просто, они эту хрень придумали себе, халявщики, которые бред вообще не понимают. Я тебе нарисовал, у тебя 880 росин, разные стороны. Да, вот здесь. Что собираешься сделать ты? Ну, если ну, кто-то, да, если такое делать. Да. Ничего личного, ничего личного. Просто ты случайно говоришь. Вот есть я, да, или вот, вот человек, кто это хочет. Марина. Она сделала раз аккаунт, сделала два аккаунта, сделала три аккаунта, сделала четыре аккаунта. И так вот. Сколько хотите? Ну, Четыре. Получилось. Это деньги было. Какие деньги? У тебя есть сто тысяч рублей. Какие у тебя мысли дальше? Что с этим делать? Ну, а тысяч 100 тысяч рублей. 1, 1, 2, да. Вот здесь у тебя должно быть 100 монет, чтобы ты участвовал в партнерке 51, ну, допустим, 51. А вот здесь ты должен положить 100, чтобы сюда упала партнерка, ты положил 100 монет, здесь упало 19. Хорошо, 19 монет заработал, Крисавч. 100 монет, 19 монет еще заработал, сюда 3 монеты упало. Сюда ты положишь 100 монет, сюда вот это 19, сюда 3, сюда 05, осталось 50 тысяч рублей. Ты положишь сюда, туда... ну давай 60 тысяч рублей, это будет 1000 монет. Ты положил 1000 монет, 190, 30, ну там, полмонетки, пол Вот, допустим, ты это сделал, да? А, смотри, чтобы получить вот эту бартерку, тебе надо продержать деньги на 4 дней. Это раз.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 Если ты делаешь что? Ты берешь на один счет, кладёшь просто как адекватный человек, умеющий считать, кладёшь 100 тысяч, убей сюда 13 тысяч монет, кладёшь их не 13 только, а 1300, кладёшь их сюда, делаешь адекватную активность у себя, потому что что здесь происходит? Вот здесь 4 вот здесь будет в какой-то момент 888, правильно?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 Я же семье к ему помогаю. Все. А они здесь находятся и узнают об этом побольше. Точно так же, к мне, по которому позвонишь, скажешь, Макс, 10 человек, потом то тебя. И я позвоню с скайпе им, позвоню в единорку, поведу. Мероприятия к могут приехать. Да. Вопрос. Призм, а, так сказать, да, может решить вопрос по... А... От судебных приставов, которые снимают деньги с... не могут снять они отсюда, никто не имеет доступа к вашему счету. То есть только наш контроль. Да, там... Только, только, только, и... только, только ваш. Больше никто не контролирует. Деньги ты можешь снять отсюда, куда хочешь. На карточку жены, на карточку у Кошелек, на кукурузу. будет своя карточка. То есть мы теперь спокойно можем не бояться криптовалюты, валюты, которую нам приводят государство? Абсолютно вообще ничего. Зарплату нам как получать не отпустим от этого. Вам навяжут зарплату, скорее всего. но пенсионный фонд точно, налоговая точно. Крипторубль внедрят, да? Вот. То есть вы будете получать в крипторублях. Опять же, так же на карточке, да? Да, да. да. не знаю, куда это будет решать. Ну, четыре вопроса. Служба здравоохранения. Да, да, да.